Зачем? Я же сказала, что я не хочу видеть тебя. Между нами все кончено. Разве я говорила на непонятном тебе языке или у тебя плохо с памятью? Дальше делай, что хочешь. Мне даже не интересно, что ты думаешь по этому поводу. Ты можешь еще хоть сто раз приходить сюда. А можешь уйти и больше не надоедать мне. Все, забудь, как забыла я. Если один человек смог забыть, то забудет и другой. Просто <смех> прими правильное решение для нас обоих. Хотя, что бы ты ни сделал, все будет правильно. Только больше не приходи. Надеюсь, ты меня понял. Хорошо?